Всем привет, с вами я Макс и сегодня мы играем в GTA 5, но не будем пугать, мы выполнять не сильно, а, ну, сегодня мы будем просто кататься по городу, Ну зато прикольно будет кататься по городу, а вы как бы смотрим, вот выше занимаетесь, интересно, скоро лист закончится, жаль, уже все надоело, ходить в школу, я хотела закончить. Или хотят, чтобы школа уже закончилась, или некоторые хотят просто, чтобы школа либо исчезла, либо сгорела, либо взорвалась. Надо первоклассники хотят. Не знаю почему. С этого склада пытаться проходить официально не официальные уровни, а другие. Ну, что ж. так сразу говорю у меня не такая ну, тихая поту а теперь механическая сразу говорю механическая если как он будет переодеть то я не знаю погнали в первое поедем в первое лицо видите сейчас дороги бати едет этот мужик. Факем. Чёпперный а театр, ты Что тут делаешь? лед? А лёд. Нахренел? Ещё мужика хотели зацепить. Идите все нафиг, батя едет в магаз. Батька за пивком едет. Здорово, мужики. Ой, я случайно. Ну что, колесо? Мне колесо пробили, мне конец. Мне колесо пробили. Подмон на заправку заедем. Эбриэль. Так, украли и бежим Мы срок украли уезжая я срок украл тульский срок Ой, шоколадный я очень плохо сделал так что уезжаем быстрее поехали, поехали быстрее едем едем из косило убедите нахрен идите в жопу я вас не знаю Уйдите, пожалуйста. Брат, да, лучше... меня не, не виноват тут. У меня колесо пробито от балсов. Все? Поехали в салон заедем. Припаркуйте там мою тачку. Припаркуйте. Это тоху пошел делать ребят. так давай, давайте возьмем тачку Со если я микрофон впереди то я не виноват знаете я не виноват что там под машину украл но моя машина ласточка уже сломалась да как я создаю на права в GTA 5 нахрен да жг пошел жг я тут опаздываю на работу пошел нахрен все все я не застрял. Теперь хорошо Если вам потом будет интересно, что у меня за компания такой прикольной клавиатуры, сразу говоря, она с скуплена, куплена. Стоит две тысячи. Бегите. А ну посрать вообще, бежать. Беги, парень. Катаемся с вами по городу. А, он стоит направо. Свернуть направо. Встаем. Подъем. Я хочу этот просто. Надо было... я украду машину и буду сейчас украдем машину вы вообще зашиплись ребята бегите туда Я посмотрю там нету Поешь со мной. Шлангом пуляемся. Кто хочет быть на здоровье? Поехали. Украли я вот. Поехали от первого лица. Так брутально Быстрее. Гони. Гоню как сумасшедший. Газ пол нафиг. Бля. Посмотри. сдох все конец ребята а кто любит компотик компотик бабушкин. Так, парень, можешь выйти, пожалуйста? Да я тебе там 100 баксов, Фарендул, окей. Не пас, я ее в состоянии верну хорошие. Конечно же нет. Давайте повеселимся. Тут весело было. На. Сейчас даже пришел сообщение. А. Это тип только. Пошло нахрен. Не понимаешь меня. Ты... Ч одна тиктока. Понял, и сеглобул в автобус. Бля. Ничего. Просто кого хочешь прикол? Прикол такой директор директор. Его надо выгнать из школы. Человек, который я пообещал самогон. Я так не думаю. Я так не думаю. Фанк, давай. Всем пока.